привет всем сегодня 26 января я вчера получил камеру Fimi palm и вот сейчас на нее снимаю э -э впечатление э так мягко говоря не очень об этой камере ну и все сегодня я вам расскажу э -э вчера немножко поснимал и за несколько стартовых дублей получилось четыре разные оттенки картинки и и даже качество тоже было разное так что э, насколько нашел глюков насколько нашел всего что не понравилось расскажу все по порядке все поподробно фими сделали здесь крепление для одной четверти резьбы и это крепление в самом неудобном месте возле возле ручки гимбала так что э, э, как бы должен был бы как бы плюс но получилось минус такой что видите не каждый не каждый держатель сюда можете и прикрепить, или уже надо э, резьбу вкручивать э, с удлинением, так вот видите. Только только вот нашел вот этот у меня есть еще один, так э, он упирается об об эту э, ногу гимбла. Дальше. Здесь есть Wi-Fi. И я вам покажу какой деревянный здесь Wi-Fi на, на, этой, на этой камере э, как бы тоже был бы плюс но он конкретно конкретно недоработанный, так что вы увидите какой Wi-Fi на него вот вы видите здесь сверху маленькая маленькая красная точечка мигает что идет запись как на на э, индикаторе все горит зеленым на dji osmo pocket здесь горит красный и вот здесь видно тоже горит красный видите насколько все насколько все проще э, удобнее точнее э, сам экран экран Э, намного э, меньше отзывчивый, чем на DJI Osmo Pocket и сейчас вперед, что вам не надоело и вот картинка такая, угол вот такой вот центруем раз-два обе камеры центруются одинаково э, два коротких нажатия и теперь слышите, вот здесь должно слышаться как трещит. почему-то вроде как затынул, может этот болт не трещит. Теперь вот эта передняя панель, она, может только мой экземпляр, заколоный, но она хорошо не прилегает и дает такое, такой треск. Я вам покажу потом эргономика. Здесь очень очень острые углы, немножко неудобно в руке держать, так как пакет углы немножко под подубранные и намного намного удобнее держать вот вот этот в руке, чем чем вот этот острый угол. Экранчик, как бы само стекло получается и больше но как вы видите экран выдает меньше информации чем чем osmo pocket тоже как бы оптическая обманка вроде экран побольше но картинка в нем намного меньше здесь я снимаю 4 к 25 кадров в секунду и и э, э, все все все в авто в автонаст э, режиме теперь снимаем э, на ходу вот на ходу так э, здесь угол обзора намного шире чем на осмо и картинка выглядит вот так вот. И я попробую вам показать, как работает Wi-Fi. Так, по умолчанию в камере... После выключения всегда Wi-Fi отключается. Кстати, теперь это уже прошивка уже последняя прошивка. Вот с вайпом включаем Wi-Fi. Есть 5 и 8 гигагерц и есть 2 и 4 гигагерца. Я ставлю 5 и 8 гигагерц и включаю Фими play аппликацию так enter device и как ни странно такого не было сразу сразу она включилась дома надо было ждать но не в этом суть экран просто напросто был серый а здесь все показывало но это чудо это чудо хорошо так, э, нажал запись и посмотрим, насколько я... О, все, было пропало. Серая была. Посмотрим, насколько я далеко отойду от... От, от, от, от камеры. Не знаю, мне видно, как я иду, и картинка немножко стробит угол обзора э, на телефоне выглядит очень широким как по мне и и вот так теперь примерно от меня 5 метров до камеры я попробую отойти подальше по прямой линии может и не пропадет сигнал вот уже начал все все Пропал сигнал Connect и Wi-Fi включенный. Включаем. Вроде опять словило, словило, но наверное, когда тело закрывается, тогда и пропадает сигнал. Будем идти задним ходом дойдем да, задним ходом и попробую да пока крутится все нормально пока но говорю дома Wi-Fi или из-за все надо коннектиться опять все слишком слишком далеко слишком далеко идем назад и попробуем дома здесь на телефоне программа только серая все только серая все, пальм подключился но почему-то показывает Но no интернет connection. сейчас попробуем все э -э да, я пришел к камере все работает но но, но, но с такими выдержками производства Wi-Fi модуль вайфая wi fi DJI работает намного лучше намного дальше и намного намного стабильнее вот так я сейчас все примерно то же самое как и на как и на э, э, DJI программах, но, но вот видите, иногда деревянно деревянные, так получается, центруется и разворачивается э, вперед. Здесь можно посмотреть настройки. Я вчера поставил новую прошивку, прошивку камеры поставил по по SD карточке, скачал с сайта Мифи Фими, -Fi, то есть, а э, прошивку стабилизатора гимбала не получилось никак, э, э, раз раз э, zip этот был только и и получилось так что э, не смог не смог обновить так э, как-то попозже само собой по по этой э, по телефону обновилась интересно так не сразу а где-то через там игрался весь вечер и и загрузилась так что дальше еще не понравилось когда загружаете по проводу снимать можно без проблем но но сейчас я включу камеру сейчас остановил но э, камера не отключается никогда я специально оставил на павербанке на ночь загружаться э, там у меня 20 тысяч миллиампер powerbank, и он э, Показывала постоянно, мигала зеленая лампочка. И до утра э, этот пауэрбанк разрядился на процентов 10, если не больше. Эта камера постоянно берет ток и она не отключается. Вот так вот. Э, камера не показывает на себе проценты. Сейчас смотрите, здесь будет оранжевая. Memory карт, SD карт, prepeering э, и видите показывает только батарейку такую, а проценты не показывают. Я не знаю, может пока включаю, может показывает там проценты, но закрывается эта оранжевая полоса, и и ничего не показывается. Э, иногда очень дубово работает этот э, э, кстати сейчас вот как бы все все красиво пока видите, не, не сразу не сразу тут есть панорама вот сделаем панораму тоже э, сравним обе камеры и и сделаем фотографию так как здесь есть hdr э, на osmo pocket hdr -а нету Смотрим, здесь можно просматривать файлы можно удалять файлы но файлы просматриваются как и на osmo pocket без, без звука на osmo action вот что сейчас снимаю с груди э, файлы можно просматривать со звуком вот так вот вот видите затупило все э, меню по тапу, все как бы я ставлю на, э, теперь поставлю на Фол, так как покет э, на Фолоу тоже, и здесь вот Мульти это будет э, картинка 21 на 9 примерно на экране вашем, уже на компьютере. Эта картинка будет какая-то э, кропанная, там, кропнутая, там, интересно очень. Там тоже по, э, по свойствам э, файла пишется, что кропнута там на 0.75, кропнуто на один сколько то вот здесь я уже по моему вот это на 0.75 кропнуто никаких обозначений нету видите только горка меняется по моему после этого вот этот будет на 0.75 кропнутые дальше или кропнутый, или как там вы увидите на экране своем камера сеттинге ну, здесь jpeg jpeg плюс э, короче metering mode по, по центру по по всей матрице и по по точке можно выбрать наверно точку но я ставлю по центру pal ntsc и здесь кодек 265 сейчас записываю на 265 здесь э, э, отключение выравнивая дисторсии ldc вот, вставляем чтобы и slow-mo time-lapse панорама 3 на 3 делает панораму и делает панораму э, линейную 4 кадра. Так вот, дальше фотография. Как говорил, есть HDR. И есть э, вот 4 на 3, 16 на 9, 1 на 1. Так, 16 на 9 оставлен И здесь тайминг. Наверное, таймер э, через 10 секунд, 5 секунд, 3 секунды. И выключаем таймер. И night shot он. Так вот такие фотографии видео есть 4 к 25 кадров в секунду 2 и 7 к 50 кадров в секунду есть 1080 25 и 25l это наверное какой-нибудь очень легкий 25 1080 1080 1080 2.750 2.725 и э, picture quality super fine я поставил так как э, маленький bitraids на picture quality fine это на 4k25 кадров в секунду только 55 мега э, мегабит mega, э, в секунду я я нашел самый большой bitraids а самый большой битрейт был на fine это э, 65 мегабит в секунду так что э, на странице пишет что 100, до 100 мегабит в секунду но до 100 это не значит что что 100 только максимум что я вытянул 66 мегабит в секунду было это superfine quality на 4k 25 кадров в секунду я э, вчера пере Пересмотрел все файлы от Full HD до до 4K и Full HD там вообще 17 мегабит в секунду. Что-то напоминает мне джекам по мегабитам в секунду. Так что камера далеко, далеко, далеко от от хорошие. Включу запись и на вот эту панель она... Огибается и она О, хорошо слышно. Она не приклеена правильно. Если по бокам нажимаете, так еще э, все нормально. Но, но, но. Вот здесь мой экземпляр вот такой. Здесь стоит джойстик. Джойстик как работает тоже слышно в кадре. Так что... Слышно в кадре тоже, как э, начинаете запись, пик делается в начале кадра, и в конце записи тоже есть какой-то, какой -то, как вы нажимаете кнопку, может от этой кнопки какой-то э, звук остается. Так что надо обрезать и спереди, надо обрезать и сзади. Немного, но обрезать надо. Здесь какой-то человек появился. Вчера показывала квадратик на лице, но сегодня уже этого квадратика я не вижу после после обновления прошивки. Здесь можно только при выключенной записи при выключенной записи можно э, э, приближать вот этим джойстиком сейчас покажу вы нажимаете вперед его внутрь как бы и видите получи, появился такой вот вот смотрите теперь только вот по сторонам вверх-вниз а когда с точкой внутри видите теперь уже приближаем но качество очень очень цифровое приближение очень так себе это зло и или меняем экспозицию но как я говорю только при выключенной записи все это можно делать экспозицию менять и со менять по, по этому тапу можно поставить э, самое высокое допустимое со но я это сделаю на авто можно э, баланс белого тоже сделать какой надо по цифрам Подождите сейчас авто и баланс белого от 2000 до до 10 тысяч или или можно там по э, на телефоне я точно видел можно по по лампочкам там по по дневному свету по по накальной лампе ну, короче вот так вот по телефону немножко удобнее но но большие лаги не знаю может в комнате может лаги большие э, Фими объявили, что можно подключать микрофон. Я микрофон подключал, ничто пока не работает. Потом уже нашел информацию, что только с каким-то дополнительным подошвой будет работать. Три с половиной там этот. Короче, пошли по тем же стопам от DJI как бы представляли вроде как бы как бы картинки я видел что микрофон прямо подключен через переходник такой простой провод usb type-c на три с половиной миллиметра как бы как бы должно было быть по идее так э, теперь посмотрим насколько быстро стартуют камеры по... так ставим исходное положение Раз, два. Так. Заснула камера. Раз, два, три. Запись. Это пишет уже. А это... Вот. Еще раз. Включаем. Так раз два три все и это уже пишет это еще нет моя запись уже нажал не пишет видите старт много медленнее но это не критично это не критично но но оно есть так э, теперь я вам покажу еще один глюк э, интересный такой смотрите включаю камеру это все связано с Wi-Fi модулем включил камеру так включил wi -Fi. 5 и 8 гигагерц иду назад так на телефоне подключаем connect но ну, на улице может может может и лучше хорошо так, поснимали, поснимали, да, все, уже выключили съемку, смотрите, я выключаю камеру, камера продолжает работать, видите, и она будет работать до тех пор, пока не расслабится гимбал, вот этот, что вставить в положение в кейса все видите все уже уже запись то есть то есть сигнал исчез только сигнал исчезает когда когда гимбал ослабевается отключается совсем от от сети а вот вчера вот дома вот фай вот работал вот так здесь все показывает а здесь вот серая картинка и коннектится там через секунд двадцать, пятнадцать, тридцать секунд очень очень очень плохо так вот такой такой глюк я бы сказал или или как бы ну и теперь мы попробуем сделать э, несколько еще э, этих э, как бы панорам и и, и еще что то а вот еще этот вот э, что надевается здесь э, крышка такая на она на, на, на гимбл, чтобы он не болтался вот эту крышку не знаю кто там делал там качество такое знаете как пластмасс такой как ну конкретно как из фанеры сделаны ужас ужас ужас камера для меня обошлась 154 доллара или 153 ну короче напишу и за такую цену я понимаю да это не э, не 300 долларов но это качество тоже не не osmo pocket э, углы острые э, экран не очень чувствительные дырка сделана не там где она могла бы быть хотя бы хотя бы посередине я уже не говорю а снизу, здесь если уже хотите на селфи палку ставить то тоже вот как бы такое удлинение вниз и только тогда, тогда только использовать эту камеру короче все сделано как бы ошибки исправлены от покета недостатки но но сделано очень очень некачественно здесь есть дырки для ремешка ремешка в комплектации не было только был один usb type-c провод на usb и все больше больше комплектации ничего не было что удобно сделали это достать sd-карточку здесь такое выемку сделали что можно поднажать немножко, так вот это это очень удобно остальное удобного ничего не вижу качество пластика, ну так себе ну и цена, это не алюминий это пластик, по-моему здесь вот алюминий но вот здесь вот точно это пластик здесь я затрудняюсь отвечать, но по-моему здесь тоже пластик, вот так вот экран ляпается это не не э, так же ляпается как и здесь так еще пока не забыл нд фильтры и ширик от привела ставится поставить можно Вот теперь поставлю ширик от фривела, чуть-чуть там может там две-три соточки надо скосить вот сбоку. Вот я показываю пальцем, чтобы сел конкретно, но, но держится. Вот сейчас я включаю. Все. Э, теперь э, снимаю уже шириком. Вот с ревелла. И вот сейчас... Я его снимаю. Видите? Не знаю, качество намного ухудшилось или нет, но вот так вот выглядит. И вот теперь э, обе камеры э, примерно будут, может быть, угол обзора одинаковый. Это 128, это вот... 80+, плюс ширик от фривела выглядит так и выглядит так вот так вот раз два три раз два три осмопокет ловит лицо Видите, она сама сама поднялась вверх а фими паум уже надо вот появился квадратик уже надо ее как бы и самому подправить это как бы не очень ставим камеры обе вперед раз два три и вот такая картинка все таки э, идет шире на фими пальме так, теперь поставил на обе камеры панораму 3 на 3 и попробуем сделать панораму четыре кадра панорамы 180 градусов на покете называется здесь один из четырех хорошо ставим ровно и раз два три панорама склеивается в по телефону в программе на обеих теле... на обеих камерах и вот так вот теперь возвращаемся на видео 4К и 25 кадров в секунду таймлапсов словом не буду делать включаем запись раз два три раз два три и попробуем вот так вот походить Thank <laughs> звук намного я это уже проверил вечером вечер не съем теперь на селфи раз два раз, два три раз, два три а вот смогу это надо делать немножко быстрее Немножко потемнее здесь, и вот так вот в недостаточном освещении работает обе камеры. Вот здесь уже довольно таким. Раз, два, три. Раз, два, три. Довольно таки чуть темновато. Но ну, вот я буду. Это химин за лицом. Быстро не следит. Я в темноте. Ну как в темноте? Фокусировку показывает но, но она пропадает Она теряет лицо За лицом она не следит И вот теперь выхожу Уже в свет И вот так ребята Теперь попробуем Покажу как работает джойстик На осма Точнее на фими Palm Я поставил на единицу Это самое медленное Но Уже медленнее Уже нельзя И Теперь в стороны знаю, вы слышите в камере эти щелчки, когда я нажимаю на джойстик но когда я дома делал все игрался я их слышал вот. насчет батарейки насколько долго Будет работать, я вам не скажу, знаю. Дома камера греется. центровка. И вот еще раз. Здесь самые медленные, вот медленные уже не только рукой как я говорил феребеловские ND фильтры тоже так же как и ширика одевается но теперь тест не об этом а об самой камере поводочка, но уже с рук на один метр до стены и покрутим вверх-вниз смотрю искажение Ближе сантиметров сорок до стены. Если честно, автобусов даже не вижу экранчики экранчике. Вот так целюсь примерно туда. Раз, два, три, раз, два, три. И вот так вот. Обе камеры снимают уже ночью. Я гуляю с собакой. И вот под прожекторами. Вот так вот. Обе камеры снимают. Сосы, попробуем. Раз, Вот, так вот снимает селфи для камеры вперед раз-два-три раз-два-три Я хотел показать, насколько камера э, дешевле и хорошо работает, но вчера так забомбило меня, что я сразу решил делать сравнение. и может кого-нибудь и отговорю от этой дешевой покупки. Камера работает, но камера работает как ей все Сиоми. Извините меня за мое мнение, но это лично мое мнение. Я к Xiaomi отношусь не очень. К этой камере не было взятое такое мнение, но оно само по себе так и по само по себе как появилась эта камера дает себе э, такую оценку сама не я ее поставил и мой бы такой бы как вердикт начальный если у вас деньги есть берите лучше вас мопокет не берите эти Wi-Fi, не берите эти джойстики, хотя бы берите только Osmo копеек. Это намного, по моему мнению, опять же говорю, намного приятнее картинка, намного э, завершеннее камера и намного более качественные чем. Эфеми Если что-то еще забыл, дам знать. В комментариях, может, прикреплю, может, еще что-то добавлю. Но пока на этот момент перед покупкой будете знать, с чем вы столкнетесь и, если купите Эфеми, чего вы э, как бы лишитесь. Вот так и на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Рад подпиской. И чао. Пока. До следующей встречи.